Этот слайд я показываю уже на протяжении нескольких последних лет. Он мне нравился тем, что первое наглядно демонстрирует ту самую обратную корреляцию акций и облигаций. Здесь два ETF, а, красным, красным стикером TLT, или TLT, как правильно будет говорить. Это облигации, гособлигации США, те самые Treasuries, длинные, со сроком погашения более 20 лет. А красный это нам известный S&P 500, то есть SPY тикер, который отражает динамику движения акций, 500 американских компаний. Нравился этот слайд не тем, что хорошо показывал, когда растут облигации во время падения акций и наоборот. И о том, что эти облигации были защитным активом во время кризиса восьмого года. И если вы инвестировали часть своих средств вот сюда, в надежное облигации США, то вы очень хорошо скомпенсировали вот это падение, в зависимости от того, соотношение было в этих активов. Ну и мы видим дальше, что они то, что, говорю, танцуют возле какой-то условной биссектрисы. Ну и вот мы дождались, что этот слайд можно мне отправлять в архив, потому что вот я уже сделал новый. Вот этот предыдущий, покажу вам, да, заканчивается 2017 годом и захватывал вот 2008 год ситуацию. А вот этот слайд, он как раз-таки за 19-20, все те же самые активы, синие спивая, красный ТЛТ. Вот так же они себя вели в прошлый год. И вот посмотрите, что у нас случилось в марте этого. Вот когда вот так сильно падали акции, вот так подрастали облигации. То есть на каких-то облигациях, которые мы рассматривали с вами и видели, что там гособлигации США там по десятилеткам, то есть купонная доходность э, сейчас находится примерно там 0,66 годовых. То есть доли процента. Ну Правда, ставку дважды понизили в марте на целый процентный пункт. Но смотрите, как взлетели те самые длинные облигации плюс 38 процентов за вот последний год ну и собственно как падали акции это вот лишний раз говорит о том что в общем-то правильно смотреть не на отдельно взятый актив а на портфель целиком в ради вот здесь вот черненьким метод дивиденды да, а здесь доходность просто стоимости самого ETF а каждый из них еще выплачивает ETF дивиденды накопленных купонов но они небольшие как вы знаете а у Сн доходность там порядка двух процентов годовых в виде дивидендов, успевая они ежемесячно выплачиваются.